Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена Мы продолжаем исторические сражения И сегодня у нас на очереди М М Рим Тоталвар Да, Рим Тоталвар и у нас на очереди две битвы Либо битва у Транзименского озера, либо битва при Рафии а В чем прикол? Эти битвы произошли в один год, вы скажете, окей, но есть же дата определенная, прям вот именно день какой-то а прикол в том, что даже несмотря на то, что эти две битвы произошли в разных уголках, скажем так, эллинического Средиземного моря, ну точнее вообще Средиземного моря, Средиземноморья, да, вот так еще будет правильнее, они произошли в один день. То есть вот такой вот прикол, они прям реально произошли в один день. Битва при, соответственно, Рафии, это битва в Египте, ну, или, точнее, не совсем в Египте, а это Рафия-Палестина. А битва у Тразименского озера. Это битва Рима против э, Карфагена. То есть, продолжение, так сказать, истории Ганнибала, его битв великих. И они произошли 22 июня. Вот это просто, блин, какое-то, я не знаю, совпадение. То ли, возможно, это... Я, конечно, в этом очень сильно занимаюсь даты перепутаны, хотя, конечно, вряд ли. Ну в общем-то, они произошли в один день. Так вот прям совпали звезды, произошло два крупных сражения в один день, причем довольно важных. Ну, давайте начнем с того сражения, которое не будет продолжать Ганнибала, потому что, я думаю, скучно будет снова наблюдать за Ганнибалом. Можно понаблюдать, например, за Египтом, либо же войны Египта против империи селевкидов. Прочитаем давайте-ка описание. Более чем столетия спустя после гибели Александра Македонского, его наследники все еще бились за власть над осколками его империи. Антиох III Селевкит собирался отвоевать Калисирию, Колеса... ранее захваченную Египтом. Сначала Антиох мало что мог с этим поделать, но ему представилась такая возможность, когда на египетский трон зашел новый монарх, Птолемей IV. Поскольку он был малоприятной личностью, часть египетских военачальников и наместников перешла на сторону селивкидов, и в воздухе запахло войной. К весне 217 года до нашей эры обе стороны закончили свои приготовления. Египетским дипломатам удалось отодвинуть войну достаточно надолго. Два войска продвинулись вперед и сошлись рядом с небольшим городком Рафия, Причем с одного фланга обе армии упирались в море. Оба царя решили усилить свой, точнее, извините, этот фланг, и оттуда руководили битвой. Ну да, в принципе, все в описании было дано правильно. Еще могу добавить от себя, что это по сути война тех военачальников, которые когда-то служили Александру. Александр, если я не ошибаюсь, он раздал им земли, вообще как была вот история. Александр раздал им земли, которые он успел завоевать за свои так сказать, великие завоевания за свои года. Он им раздал эти земли, они стали наместничать на них, но наместничество по-добру-поздорову не продолжалось очень долго. Практически сразу же начались войны между этими военачальниками. И каждый решил как бы подобрать кусок своего соседа побольше, и чтобы можно было, так сказать, за счет своих соседей расширить земли эллинического мира. Ну, можно еще сказать, кто был командующий. У Египта Птолемеев, соответственно, был Птолемей IV Филопатор, а у Империи Селевкидов Антиох III Великий. Силы сторон были следующими. 70 тысяч пехоты у Птолемея, 5 тысяч кавалерий, 73 слона. У Антиоха III 62 тысячи пехоты, 6 тысяч кавалерий, 103 слона. Кстати, вот интересная схема самого сражения, вы можете сейчас увидеть на экране, мне, кстати, она показалась довольно интересной, потому что получилась такая каруселька. Там с одной стороны нападение шло Толемея, с другой стороны шли нападения Антиоха Третьего. И таким образом они, похоже, вели вот такую вот долгую битву. Победа, кстати, египтян написана. Я не стал читать дальше, что происходило, но, похоже, здесь самую главную роль решили слоны. Потому что слоны это, конечно, очень мощная единица боевая, по сути, в то время была. Это, по сути, как танки сегодня. Они реально про пробивали любую, вообще любое войско противника. Если не было, соответственно, поддержки стрелков, то они были просто неуязвимы, практически эти слоны. Ладно, ну что ж, давайте начнем это сражение, посмотрим, какой у нас состав войск. Мы будем, кстати, играть, похоже, что за Антиоха 3 а против нас будет, соответственно, играть египетская армия. Очень интересно посмотреть, на что способен Египет, потому что я, если кто не знает, играл в Первый Рим. Я играл, если не ошибаюсь, столько чисто за Рим. Я почти не воевал с Египтом, потому что его, по-моему, всегда, когда я подходил уже к Египту, его уничтожали, и просто я не успевал посражаться с его армией. Но, как я вижу, армия довольно интересная. Хотелось бы мне увидеть их в бою. Кстати, стрелков у меня не так много. А вот у египтян их просто дофигища. Поэтому в первую очередь мы должны именно расправиться со стрелками. А потом уже э, со всей его рукопашной пехотой. Хотя вот уже мои пикинеры пекинер... наверняка их просто разнесут. Серебряные щиты, как они тут называются. Ну что, у нас высокая сложность стоит самая. Давайте в атаку. Для полководца главность справедливости и благоразумия. Прошло больше ста лет со дня смерти Александра Великого. Его огромная империя распалась на множество воюющих друг с другом царств наследников Александра. В Египте правит фараон Птолемей IV, грек на египетском троне. Он не был любимым и уважаемым правителем. Его популярность была такова, что его полководцы и наместники перебежали на сторону враждебных ему селевкидов. Царь селевкидов Антиох III имеет виды на соседнюю область, Келесирию, недавно захваченную Эптолемеем. Весна 217 года до нашей эры. Противостояние достигло высшей точки. Воспользовавшись слабостью Египта, Антиох двинулся к городу Рафия. Усилия дипломатов оттягивали мир. Лучники и колесницы Птолемея готовы обрушить смертельный удар на позиции селевкинов. Антеох рассчитывает, что его мощная фаланга и быстрая кавалерия преподадут египтянам кровавый урок. Война приближалась. Несмотря на то, что Антиох является опытным полководцем, был убит. он слишком увлекся в кавалерийской армии. Он оказался отрезанным. от остальной. Армии. Исход битвы висит на волоске. Царь Селевкидов в смертельной опасности. Окруженный врагами. Ходим. Антиох должен перегруппироваться, или победа будет за египтянами. Так, интересно. Прям у нас реально сюжетец тут такой небольшой получается. Ну да, слушайте, вот военачальник куда у нас ушел далеко-далеко, и, пожалуй, надо ему возвращаться обратно. А то его просто навсего разобьют сейчас. И нас, по-моему, кстати, сразу же лишают нескольких отрядов. Это, по-моему, кавалерия, которая пошла в атаку, да, ее уже просто нет. Тут у нас все равно остается еще очень много войск, но при этом, да, надо смотреть на то, что здесь очень много стрелков. Потому атаковать довольно сложно противника, когда у него такое огромное количество... Сзади еще имеется фаланг, плюс подкрепление в виде колесниц, кавалерии и, в общем, прочих и прочих ребятишек, которые нас могут просто превратить в фарш. фаршировать моих, в общем-то, к... конников, кавалеристов. Так, ну я вообще собираюсь в первую очередь растянуть нашу фалангу, потому что она что-то совсем какая-то узкая. Что, ребят, зачем так сильно у... суживать отряда, которые в принципе... Вполне неплохо справляются, даже когда они растянуты. Да, давай-ка, убирайся оттуда, антиох. Тебе тут вообще делать ничего. Давайте, кстати, мы его подведем сюда. Так, вот что они, кстати, не развернулись-то? Я вам приказал растянуться, ее пернотеатр. театр. Давайте, растягивайтесь. Причем сейчас даже надо вот как-то здесь вот так стать. Так, подбегай. Что, кавалерия не будет за нами следовать? Нет, походу, кстати, она не будет за нами бежать. О, хитрицы какие. Я-то думал, вы пойдете, нифига. Так, ну что. Неминуемую гибель нашего локводца мы избежали. Однако, гибель нашего войска еще вполне очевидна и вполне еще может произойти. Так, пельтасты. Слушайте, там они что-то все равно мутят, я смотрю. А, не, они вернулись, они вернулись на свои исходные позиции. Так, ну давайте то кавалеристов сюда куда-нибудь подведем. Сюда куда-нибудь подведем. Я вот просто думаю, как бы в них ворваться по-нормальному, потому что вот их стрелки, конечно, могут от нас камень на камне не оставить. Причем это как касаемо слонов, так и касаемо и пехоты. Это может быть очень все плачевно для нас в конце сложиться. Потому что лучники очень далеко стреляют. Это естественно. Они стреляют гораздо дальше, чем пельтастые остальные отряды. Блин, проблема в следующем. Как бы нам сейчас атаковать... Так, чтобы не потерять никого. Вообще не потерять большое количество солдат. нам бы надо, надо как-то уничтожить колесницы. Плюс тут, по-моему, кавалерия. Да, надо как-то и кавалерию уничтожить. то можно заняться уже, в принципе, этими лучниками. Или просто попробовать подбежать своими пикинерами к врагу. Чтобы потом взять разложиться, да, поставить построение пикинеров. И попробовать так атаковать. Я других выходов не вижу, потому что тут все очень так интересненько. В кавычках, конечно же. На самом деле интересно, здесь ничего не вижу. Может, кавалеристами попробовать просто их отогнать? Не-не, подождите. Да, одними вы не бегите, это точно это бессмысленно будет. Кстати, они очень далеко, я смотрю, от своих солдат отошли. Можно воспользоваться этим. Ай, там верблюжьи стрелки, черт подери. Ну хотя наоборот для меня это приятно. В атаку. Оп-оп-оп. Отступайте. Вы раскладывайтесь. Блин, черт подери, они еще и стреляют, оказывается. Воу, воу, воу, воу. Так, смотрите-ка. Они начали атаковать, короче. Так, серебряные щиты. давайте-ка сюда. Кавалерия тоже пускай пока все назад отходит. Хотя включите обороны, да, лучше. Так, куда вы... А, это не те, это не те. Все нормально. Блин, там они, кстати, лучники, их огненными стрелами стреляют. Это очень неприятно. Да-да-да, это неприятно, потому что, по-моему, сейчас слоны могут просто взять сагрицы и атаковать своих. Тогда придется их всех умертвить, блин. Так, кавалеристы, короче, остались, которые в живых. Давайте-ка обходите. Военачальник тоже давай-ка обходи с флангов. Ай-яй-яй-яй, слоны, уходите нахрен туда. Так, пока что-то они не атакуют. Они тупо идут, но они не атакуют, они просто расстреливают нас. Да, да, да. Смотрите, блин, какая хрень. Они сейчас будут просто нас расстрелять с расстояния. Который, по ходу плана у них был изначально, он так и остается. Надо тогда какой-то тяжелой кавалерии, что ли, разбить вот этих конных лучников. Потому что я просто даже не знаю, чем их еще убивать. Сука, они все равно достают до слонов. Нет, бегите, слоны, черт подери. Так, нормально вы их, я смотрю. Не-не-не, стойте, не будем мы атаковать, потому что мы потеряем весь свой строй тогда. Блин, ну все-таки надо атаковать, похоже. Иначе нас сейчас тут разобьют просто нафиг. Давайте заходим с фланга. Атакуем вот эту вот группировку войск. Хочу разогнать вот этих всех лучников и прочих, э прочую вот эту ерунду, которая тут стоит. О -о -о -о -о -о. Это ГГ. Это Габелла, бежим отсюда, бежим. Лу Бегите, кавалеристы, какого хрена вы творите? Отходите. А тут нас обошли с фланга, кстати. И тут, причем, я смотрю, блин, еще и лучники стоят, черт подери. Атакуйте их. Блин, тут ворвались на меня, да? Ах, ну, бегите, кто успеет убежать! Давайте, давайте, рубить их. Дерьмо, опять они взбунтовались, ё-моё. Как же они легко бунтуют, эти слоны сраные. Там, кстати, мою кавалерию я смотрю, помесили немножко, да? Но она еще живая. Отходите, короче, кавалеристы. Я думаю, вам тут вообще не хрен сейчас делать уже. Давайте прям на пике, ребята. Точеные. Слоны там все резвятся. Короче, какая-то чертовщина происходит на карте. Жесть. Посмотрите и на это. Что происходит вообще на карте? Реально какая-то жесть. Слава великим богам! Вражеский полководец убит! Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов! Да уж точно, ужас у меня также поселился. Потому что я не понимаю, что происходит. Черт, подери, бегите! Бегите! Бегите! Ай-яй-яй, бегите, кавалеристы, бегите! Ой, черт вы, слоны, блин. Дай бог вернутся вот те слоны. Давайте, да, вот этих обходить сейчас. Я просто не знаю, наверное, придется все-таки умерть этих слонов сраных, потому что ну, они постоянно бунтуют. Тем более, что вот тут, блин, такая фигня произошла, как вы поняли, что нас, короче, атаковали лучники. Если бы не эти сраные лучники, конечно бы, они не взбунтовались бы. Они взбунтовались лишь из-за того, что лучники их обстреливали. Им, понимаете, ли неприятно, когда их слоны атакуют эти лучники атакуют. Особенно огненными стрелами. Атакуйте их, ё-моё. Чего танцуете? Короче, умрите нахрен. Сраные слоны. Блин, да смотрите. Мы, кстати, проигрывают серебряные щиты. Вот тебе серебряные щиты. Ну по нифига себе, взбунтовались. Так, где у меня военачальник? Слушайте, тут нужна его помощь, похоже, потому что что-то вообще какая-то жесть. Везде проигрывают мои солдаты. Я думал, блин, как раз таки на них у меня и была больше всего надежда, потому что они вроде как должны сражаться на равных примерно. Они сражаются гораздо хуже. Возможно, потому что в обороне они стоят, конечно, я не знаю. Давайте-давайте-давайте, атакуйте в спину Да, походу не удалось у нас в спину атаковать. Да атакуйте вы их, ё-моё! нет отбегайте отбегайте отбегайте даже с фланга зашли все равно смотрите умирают капец начальник, ваш погиб, давайте убегайте. <смех> За кого вы сражаетесь вообще? Ё-моё, они взяли просто разложились и начали рубать все равно. Это жесткая битва. Хочу заметить, сколько у них там патронов? У них должны патроны когда-то закончиться. Чего они стреляют и стреляют? Опа, опа, опа, опа! Беги, беги, беги, мой начальник! Беги! Ну что за дерьмо ⁇ -мо ⁇ убейте его! Облестный полководец погиб! Его войска лишились мужества! Ах, лучше бы он остался жив! Да уж, ребята, это конечно смешно. Я такого прикола еще не видел, конечно. Да блин, как мне их догнать, Я не будут убегать постоянно. Давай-ка, бегай что ли их тогда. Не знаю, что еще делать тут. Давайте на пике, суки. Вот и все, блин. Капец. В атаку. Рубить их. Ну, что это за хрень? По фалангу то ставьте хотя бы. Все, все войска там подступали, там подступали. А, блин, я прошу прощения, конечно, за тупое в этом сражении, но я реально не понял, как вообще тут надо было сражаться. Потому что, ну, капец, у него преимущество. У него вот эти вот были колесницы. У него была здесь армия такая огромная. А у меня одни фаланги. Ну, фаланги конечно, можно было атаковать, но это было очень опасно. Я поэтому и не стал ими атаковать. Так, что там все? Давайте бегите, давайте бегом. Что там почему все не идут я же всех послал ни од один отряд давайте на пике точеный показали чего они стоят на самом наши солдаты сегодня добились победы да мы убили точно столько же сколько потеряли ну в общем то все равно мы победили да давайте скажем прямо возможно антиох 3 был не очень хороший царь так что хорошо что он умер я конечно шучу тут все шуткую но Просто так получилось, простите, ребята. Я не думал, что он погибнет от колесниц. блин. А, жесть. Погибнуть от колесниц. О мой бог. Ладно, давайте на этом будем заканчивать это сражение. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Но если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Ладно. Всем пока, удачи.